Люблю достойных мужчин, тех, кто уважает и ценит матерей, жен, дочерей, тех, кто в гневе не поднимет руки и словом не унизит при расставании, тех, кто живет во благо семьи, а не ради себя. Люблю настоящих мужчин, сила их в действии, а любовь – великое счастье. Те, кто пройдет с тобой по самому тернистому пути и руки не отпустит в беде, Уважаю благородных мужчин, тех, чьи поступки громче слов и пустых обещаний, тех, кто не оттолкнет в обиде и не предаст в разлуке, тех, чье слово – закон, тех, кого хочется слушать и слушаться, и быть маленькой и беззащитной.